В этом году экспедиция проводится в трех районах. Это первый раз за семь лет проведения экспедиции. Мы разбили лагеря на три района Тверской области. На Ржевской, в Ржевском районе принимают участие 368 участников поисковиков из 26 регионов. И также из стран ближнего зарубежья. Это Эстония, Белоруссия, Абхазия и Донецкая Народная Республика. Ржевская битва. Это одна из самых закрытых и кровавых историй, которые только-только начинает открываться. И работает, что на Тверской вообще всей земле, хватит нашим внукам и нашим правнукам. Для меня это, вот, понимаете, невысокие слова. Это просто стиль жизни. Вот когда человек не ради того, не ради того, чтобы -то, какая-то слава была, деньги. Просто ради того, чтобы вот кто-то. Может быть, из родственников узнал, что вот его дядя, дедушка, прадедушка найден. Что он лежит не, извините, не насило с на а лежит в братской могиле. Что приходят там, пускай развод, дети, ученики приносят цветы. Благодарят его за, за то, что он сделал для нас, для всех. Простите, пожалуйста, для меня это очень, очень трогательно. На вид вижу то, что мы братство. То есть есть поисковое братство, когда вот здесь вот люди, которые друг друга не видели, встретились на данной экспедиции, кто не видели 20 лет друг друга, то есть 30 лет друг друга. Это так называемые ветераны поискового движения, динозавры. Поэтому нами движет идея. И не остановимся никогда. До последнего и как бы что ни было, мы будем, будем, будем, будем, будем. Ребята, которые боролись за светлое небо над нашей над нашими головой, они до сих пор ну, находятся вот в таких условиях, не погребенные, не, как бы, не, не отдана им благодарность тем, что мы они не зря воевали. 22 сентября будет у нас захоронение в братскую могилу.